Какого тут происходит? Мои мысли об одном, что там за окном. Я сижу на карантине, смотрю свои картины. Я я сошел с ума, мама я сошел с ума. Мне бы выйти за пределы Встретить всех своих друзей И отметить это дело Меня спросят, в чём тут дело А ЗРН ответит им Я неделю на пределе Каждый день, но и тот же Моя жизнь тут не в отеле Уже вирус тут ничтожен Да за мной тут Виктор Бейнер Это не игра На часах 4.20 я сижу тут опоздна yes, yes, yes, yes, yes. Я сажусь с ума Я же с ума, я я